Всем привет! С вами, как всегда, Пиксесс. А на сегодня мой друг Артемка, или как его Артем. называют Ардалук. Что вы скажете свое оправдание? Что-то. А что это? Это что-то? Что-то это что-то, правда что-то, то который говорит что-то, что-то, что-то. Паблю. Ну а мы сейчас заходим, отчем мы уже зашли. На сервачок, сервачок и лучок. Да блин, тупое обновление Виндовса. Задолбали уже. Ура. Поэтому отдала, сразу же говорю. Угомонись, порося. Ты порося. все, ты порося, угомонись. Угомонись, пожалуйста. Вот, угомонись. Ханучок, давай теперь я буду первым обискателем. Ага. Uh -huh. заходи в старт игры. Ну, точнее, я за тебя нажму уже. За сотку. Так. Я тебя не... Ты не против, если я подпишу тебя, чтобы видеть, где ты примерно? На несколько секунд. Ты не против же? Не надо. Пока я в паутине, я ж тебя не найду, все равно. Я на время, на пару секунд только. Готов? Ой. Ну и где ты? Хорошо. А, вот. Я тебя вижу. На 30 секунд я поставил. Я все равно все это время буду спускаться. Поэтому я рекомендую двигаться, чтобы я тебя не нашел. Все равно я тебя не найду, я тебе просто чтобы знать, где... что ты вообще ходишь. Нифига себе, куда так можно спускаться. А? Ой, я кажется знаю. Нет, ты реально читак, что ли? Как ты все время вниз спускаешься? Ой, не то нажал. А? Сейчас ты вообще пропал. Да блин. Ну давай быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. А пока у меня идет быстрее, я сейчас хочу кое-что сделать. Блин. А именно, чтобы было немножечко, немножечко, немножечко. Ну, скажем, прям немножечко, немножечко, немножечко, немножечко, немножечко, немножечко, немножечко было чуть-чуть честно, вот чуть-чуть прям, чуть-чуть, чуть-чуть, прям, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, прям чуть-чуть честно было, то прям чуть-чуть было. Все равно, как его. Не переживайте, то, что я сейчас сделала, но все равно видно мне, точнее не. Ну чёрт, у меня вышел на охоту. Охотник жаждет Поздравляю. пищи. Я, кажется, знаю, куда ты заныкался. кажись. Но это не точно. Так, люк тут открытый. Так. Ты куда-то по воде спускался, я это точно видел. Ща мы тебя вычислим по айпи, так скажем. Ты же там, где я подумал или нет? Я вот эти все провода специально убираю туда. Тёма, здравствуйте. Я тебе даю фору, беги. Я тебе даю фору, беги. Уже не даю. Уже не даю. Давайте еще одну, тут... одну фору даю. Еще одну фору даю. Закругляйтесь. Все, я тебе дал фору. Закругляйтесь. Да. Закругляйтесь. оп, оп, оп, оп, Закругляйтесь. Закругляйтесь. Закругляйтесь. Закругляйтесь. Закругляйтесь. Закругляйтесь. Закругляйтесь. Закругляйтесь. Закругляйтесь. Все, я тебе даю форум, не очень большую, просто убегай куда хочешь. А я пошел за кулисья. Ну ты где-то? Где-то. А где-то это где? Если быть это, честным. Где-то это где-то, это где-то, это где-то. Я тебя посвятил, чтобы подписчики видели, что ты там делал, Ты уверен? Тебе нормально? ты? Ты же меня видишь, да? Да. Вот так, кстати, я выгляжу. А я у тебя призрачный, или просто я так, типа, как аура? Ладно, я этого не... Перепрячь, я этого не видел. Все, я отворачиваюсь. Ну и фору до 80 секунд. Поехали. Ну а пока мы ждем, я хочу вам кое-что сказать. Переходите по ссылочке в описании. Там будет моя игра в Роблоксе. Там недавно вышло обновление с новыми питомцами. И пофикшены Некоторые баги, а некоторые все еще не исправлены, но там. Ты что сделал? Ты чего фоку давал. Гоп-вп, а? Меа, я тебя топориком. Так мы тут вообще двоим. Я не могу нормально драться. Начали. Ой, какая жопа мне мешает. Мы не можем начать, пока у меня нас нет. Все, теперь ты предатель. Ой, стой, подожди. Сбросить роли. Нажимай. Нажимай на предателя. Да блин, чья-то предатель. Сбросить Еще раз нажми. Вот. Тебе старт игры. Поехали. Я прячусь, Спедрантом. Кстати, давайте тоже даю форму, что как я тебе раньше подсвечивал тебя. Я сейчас сам себя подсвечу, чтобы ты меня видел на протяжении 30 секунд. Понял? Все, ты теперь меня видишь. Ты же меня видишь. Угу. А я тебя нет. Ха-ха-ха, точнее, я тебя тоже вижу. Так. Так, сейчас я спускаюсь, так. Это что такое? Опа, нычка номер два. А, нет, я в закулище попал просто. -мо. Так, я подсвечиваюсь. А, нет, уже нет, все, меня не видно. Блин, куда бы тут заныкаться? а? Ём, не хочу сейчас. Ещё... Где? Там? Ты что, Машка, еще рано спать? Время-то то только. Восемь часов. Принутый. Так, все, я вроде бы заныкался. Ну-ка. Это что вообще такое? А, все, я заныкался. Я заныкался. Все. Ты меня не найдешь. Спорим. А спорим, найду. На что спорим? На новый видос. Которую я, я выложу завтра. В смысле, я не понимаю прикола. Типа я должен в нем сняться? Ну, я, если я, я не найду, то я должен э, вы, выложить видос на целый час. О, ты не должен, ты обязан. Я тебе сразу говорю. Просто обязан. Да, просто обязан. Да. А, а если я я выиграю то э, мы должны с тобой да точнее я с тобой записать ролик до целых ну на час с лишним почти два часа пойдет ну, наверное и э, а кто а кто а где когда ой у меня есть двойной прыжок не понял Чё? Я не знал, что у предателей есть двойной прыжок. О, кстати, ты рядом, если... А я тебя вижу. Но ты не Но рядом. А я тебе тоже. В смысле? Шучу. <с я тебе не знаю. Очень ужасно у тебя шуточки, я тебе так скажу. Ну не, шутки это сатира. Опа, опа, опа, что-то там делает, что-то там смотрит. А я ж тебя вижу, я ж тебя вижу. Ну блин, смотришь же в мою сторону, но меня не видишь. Хотя я уже за стенкой. Ладно, я пошел отсюда. Буль -буль. Ой, не туда пошел. Буль-буль-буль. Кстати, может... Вы порекомендуете сменить скин, а то у меня тут есть запасной, но он недоделан немножко. Я его, кстати, еще делаю. Скоро у меня будет новый скин. Опа. Это кто такой? Я могу, если надо, сменить тоже скин? Нет, ты, у тебя нормальный скин. Просто у меня какой-то однотипный такой, слабенький. Не... Вот у тебя тут какие-то точечки есть на скине, а у меня просто обычный. Но зато я его сам нарисовал. Зато. Да блин, ты меня не найдешь еще тысяч секунд, но ты меня не найдешь. А если найдешь, то я от тебя уплыву. А теперь я тебе дал подсказку. Пойми, ты уже понял подсказку, да? Я тебя вообще не вижу. Ну конечно, я же тебя вижу сквозь стены, а ты меня нет. Так, где-то там. Опа, куда ты упал? Куда ты упал? Куда ты побежал? Куда ты побежал? Кстати, и Так, понадоб... с... погоди. Я в а, если... а я в закулись. А я в, а я в закули... Так, нет, не туда. Туда нам не надо. Вот куда нам надо, это туда. Вот туда нам надо. Так. Так, с боратана, я сделала одну вещь, хорошо быстренько. У тебя время тикает, ну ладно. А какую вещь? Ну, кое-какую. Понимаешь, я сейчас выглянула наружу, ты даже не в моей комнате. А... Ты вообще не там ищешь, я тебе так скажу. Так. Пу-пу-пу-пу-пу-пу, заварю ка, -ка пу Пу-пу-пу-пу-пу-пу, заварю кафитку -ка пу, пу пу пу пу пу Ой, ты вообще не там ищешь, если так скажу. Прям вообще-вообще-вообще не там ищешь. Так, не понял. Пельмени. Ну, хорошо, что пельмени. А дальше что? Сыкс. Так, Сейчас ты... я найду тебя. Теперь. Я в другой комнате, если что, поэтому ты меня не найдешь. Ты же со мной согласен, или нет? Да. Вот тефа. Где я? What the fuck? Ну-ка, спать. спать. буль буль пум. Ну ты за кулиссе попал, видимо. Тут, ну, короче, ты наступил на плиту и попал за кулиссе. Лучше б ты на нее не наступал. Хочешь, я тебя спасу отсюда. Давай. Но при этом ты поведешь во второй уровень за кулисье. Теперь... Изи. Чё Изи? Изи вылез. Текс. Я что-то видел движущееся за стенками. Это был не я. Сразу тебе говорю. Я тебе даже подсказку дам, где я? В какой комнате? В комнате. Я тебе уже куча подсказок дал. У тебя ещё времени куча. Вот прям куча, прям большая куча, куча. Прям куча, куча, куча. Куча. Ой, ой, ой, ой, Ой, ой я тебя вижу, вот он ты. В смысле? Вот, вот, плывешь, плывешь. А ты меня должен убить, а не это... Опа, опа! Сколько минут? Ты. 1000, тысячи секунд осталось. А теперь решай, где я? А я на шеф За кулисии какого мне Опа, опа, опа, там он наверху, он наверху. Ты меня не найдешь, я в закулисии. Вот он ты, вот он. Профалии. Я тебя вижу. А я тебя тоже. Это пау, Здравствуйте. Так докажи, что ты меня видишь, Эм Такс. Ты просто с щитами играешь, вот и все. Я там нет уже. Я уже в другом закулисе, который ты никогда не увидишь. А ты уверен в этом? Да. Ты а? прям под ковром. 100%. Ну, Ты вообще не там ищешь, я тебе так скажу. Ты наверх посмотри. А, ты не увидишь, и тут кое-что закрывает. Ты наверх соберись, и меня увидишь. Я уже в другом месте, пока ты там смотрел. О, видишь меня? Здорово. Вижу. А теперь не видишь. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ты туда не заберешься. Не понял. Так, так, так, так, так. Спидран по Майнкрафту поехали. Ого, повезло. Ой... Короче, меня во время видео еще кушать зовут. Ну, я, я вспомнил, что я записывала на камеру. И мы общались с прикольными знаками. Но тебе 2000 секунд осталось. Я тут сюда, в аквариуме плаваю. Ты вот увидишь меня. Я тебе не покажу, как туда забраться, но туда можно забраться. Я тебе так скажу. Стой, стой, стой. Ты правильно шёл. Ты прав... Вернись обратно на аквариум. На аквариум вернись обратно. Вот. А, а, а, а тут лестница есть, я тебя могу профануть, отправить скрин. Вот тут есть лестница. А как сюда попасть, а же было? Опа-опа-опа. Меня здесь можно убить, и лучше отсюда уйду. Ну, что ты не сделаешь, а? А вот ничего ну, ты мне не сделаешь. А спорим, сделай. Как? <смех> Что так? Как ты туда забрался? Как? А меня уже там нет, я уже сбежал оттуда. Жопая-пкосяк Писькая в коленкой головой об стенку. А я, уже... <смех> а я уже в другом месте. А я уже в другом месте, в том, где я был раньше. Уже пятьсот секунд осталось, ты меня не поймаешь, все. Это шедеврать. Все, я проиграл. Ну все, нажми да. на кнопку. На кнопку нажать. Да. Так в любом случае сейчас победил. закончится игра. Ну короче всё, тогда... А ты обязан ролик на целый час. Все, заходите на его канал, чтобы увидеть этот ролик на целый час. У него уже там один такой есть. Иди. К сожалению, это была одна. Нет, получается две каточки, но целиковая одна была. Да. Если вы напишете, чтобы я делал ролики больше, то я буду делать больше, да? Ордолючек. Да. Ордоключик. Орда Ард... лютчик, Хочешь, я тебе пом... это? Помогу кое-чем. С чем? Ну совсем. Сейчас помогу, подожди. Все я, это я тебя бью, у меня киллауров, все, бань меня, я я киллауры играю. А ящик с Раем и чё? Ты, я тебе все я тебя баню. Это не шутка, это реально. конец видео да но ну, а теперь с вами был как всегда писать но сегодня был кто еще ордалючик или, или и всем до свидания да всем до свидания покеда покедус